Здравствуйте, дорогой зритель! Поздравляю вас! Вы счастливчик! Вам с самого рождения в наследство от родителей достался отличный удобный дом! Этот дом ваше тело, в нем все сияет чистотой и порядком. Еще, ведь в придачу к этому дому вы получили еще и полный штат прислуги, которая непрерывно чистит, моет, убирает и поддерживает все системы дома в идеальном состоянии, а без защиты от внешних врагов. У вас есть целая армия охранников. Это ваша иммунная система. И за свою работу они просят совсем немного. Их всего лишь надо кормить, поить и давать им отдохнуть. Все. И они очень неприхотливы. Они не требуют ни деликатесов, ни дорогих напитков. Пьют только чистую воду. А едят белки, углеводы, витамины и минералы. Вот и все. Но хозяин этого дома очень легкомысленный человек. Он совсем не заботится о своих друзьях. Его интересует лишь удовольствие. Он ест то, что считает вкусненьким. Колбасы и сосиски, в которых битком набито, красителей, консервантов, усилителей вкуса и прочей гадости. Но напрочь отсутствуют белки. Он предпочитает питаться рафинированной пищей, в которой полным-полно углеводов, от которых он только жиреет, но совсем нет витаминов и минералов. Он пьет. Все, что угодно. Чай, кофе, вино, пиво, но только не воду. И в результате его добрые друзья слабеют от голода и жажды. И уже не могут работать по-прежнему хорошо. Системы начинают отказывать одна за другой. Дом ветшает, зарастает мусором, покрывается трещинами. И однажды, увидев, что охрана совсем ослабла, на дом нападает банда вирусов. Который всегда бродит неподалеку Выискивая жертву И в доме происходит катастрофа Он заболевает Болезнь наносит ему страшное разрушение И вот после того, как полиции А в данном случае это врачи и лекарства Удается перебить нападавших Хозяин дома с ужасом видит Что его дом стал почти непригоден для проживания Но беда в том Что другого ему уже никто не даст И купить его невозможно Но пока есть стены и крыша, Все поправимо Утраченное здоровье можно вернуть Вот здесь-то и приходит на помощь Служба сибирского здоровья Первыми прибывают Их удивительные изобретения Эпамы Они очень деловиты. У них все есть с собой И источник энергии И стройматериалы Но самое главное У них есть план, чертеж Как выглядел этот дом Когда он был здоровым И они будут все системы организма и вручают каждому из них план восстановления здоровья. Но энергии и стройматериалов у них записано только для их конкретного участка, А для ремонта всего дома нужно использовать весь могучий арсенал сибирского здоровья. И начинать нужно, конечно, с очищения. Нужно убрать весь этот мусор, укопившийся в организме. И для этого как нельзя лучше подходит мощный комплекс истоки чистоты который чистит каждый уголок нашего тела. И межклеточное пространство, и печень, и кровь, и лимфы, В общем, все-все-все. Но в замусоренном доме еще и кишмя киша паразитов. Справиться с ними помогает растительный комплекс тригель. Где бы ни спрятались паразиты, в кишечнике, в печени или в желчных путях, он их найдет и обезвредит. Ну вот. Теперь ваш дом очищен и самое время позаботиться о ваших друзьях. Но, пожалуйста, каждый день давайте им чистую воду из расчета 30 мл на каждый килограмм вашего веса. А все необходимые для них каждый день витамины и минералы вы найдете в удивительном натуральном комплексе ритмы здоровья и еще очень много нужного и полезного вы найдете в растительных арсеналах сибирского здоровья и здоровое сердце, и стальные нервы, и гибкие суставы, и долгую молодость. А впрочем, убедитесь сами. Вот каталог. Здоровья вам!